Любой эгрегор он всегда крепится своими сосками, да, крепится своими крючками к тем самым кармическим узлам в вашем сознании. Если кармических узлов не будет, ему и крепиться будет не к чему. Соответственно, он будет отлипать от вас, отпадать сам по себе, то есть ему просто не за что будет в вашем сознании зацепиться. Так произойдет, когда, во-первых, А. Опыта в вашем сознании будет много, Б, он будет абсолютно равнозначен друг другу. Собственно говоря, вся работа по техникам кармического тела она на это и направлена приобрести такое количество опыта и сделать его равнозначным, чтобы никакой эгрегор не мог уже зацепиться за тебя мимо твоей воли. Поэтому все, что сейчас происходит вокруг вас, как позитивное, так и негативное, это следствие этой работы. Ну, как бы позитив мы воспринимаем как само собой разумеющееся, да? а вот с негативом возникают большие вопросы, что это такое и как, как с этим поступать дальше. Но принцип здесь тот же. Если это произошло, значит оно произошло не случайно. Видимо, именно эти связи являлись источником оттока энергии, которые не давали вам возможности брать тот опыт, который вам необходим. То есть они были некими кандалами, которые вашу карму ноль удерживали в статичном положении, и, ваш, и ваше кармическое тело также фиксировали своим, своим присутствием тоже в определенном статусе. Они по тем или иным причинам заинтересованы были, чтобы вы вели, проживали именно такую жизнь, а не какую-нибудь другую. В статичное сознание могут войти только определенные потоки сил. А в роду потоков сил, как правило, явно не один, уж как минимум три. Базового потока в роду всегда должно быть. Соответственно, каждый родич на уровне подсознания знает о том, что если получит сосед, в смысле брат мой, то я точно не получу, потому что на всех может не хватить. Значит, соответственно, надо со своим братом сделать что-то такое, чтобы он добровольно отказался от этого потока или был не способен его взять. Сильное сознание, как правило, делает это автоматически. И силы, которые стоят за определенным человеком, они способствуют уничтожению конкурентов. Вы начали усиливать свое сознание, приложили к этому делу волю, показали на то, что вы способны работать. И ваши наставники, ваши защитники, которые ведут, хранители вашей кармы, которые обязаны вас поддерживать, Заметили вас на событийном плане, то есть вы свою волю показались им, и они начали устранять ваших врагов. Ничего в этом как бы удивительного нет. Чем сильнее человек, тем скажем так, адекватными должны быть его же враги, а все остальные должны просто убираться с пространства, чтобы не мешать. Вот, поэтому, конечно, и среди родичей тоже. Поэтому никакого общения нет здесь нет и быть не должно. Если обстоятельства сложились таким образом, что вы порвали отношения, вступили в конфликт, значит, этот конфликт был нужен для того, чтобы ваша работа шла более эффективно. Вы уберете сейчас источник ваших несчастий.